За последние четыре дня злой рок невезения прошелся по мне нормально так. Сначала это вылилось в то, что у меня на четырехчасовом материале по умному дому не записалась ни одна из аудиодорожек. Но и это еще не все, поэтому бог рандома решил тоже присоединиться к этому празднику, постоянно подкидывая мне каких-то идиотов, которые так и норовят мне испортить игру, а также сбор контента. Со стороны может показаться, что автор прям-таки двойной лох, но не тут-то было. Я посидел и подумал и решил, что почему бы не попробовать использовать эти недостатки и сделать из них преимущество. Небольшое четырехчасовое видео я могу превратить в огромный стоп-кадр с поясняловками, а DarkRP Обезьян показать в качестве примера, какими игроками быть не нужно. Ладно, больше ни слова о ролике, все остальное вы увидите сами. Настало время пререкламировать мой телеграм-канал, который теперь еще обзавелся мемным пабликом. Там работает предложка, и вы можете закинуть любой мемчик, который вы пожелаете, и я его, возможно, опубликую. В этом паблике я буду отдельно рад и благодарен тем людям, которые заходят на стримы и делают какие-то нарезки разных моментов с моих стримов. Ссылка в описании. Нельзя делать умный тон. Блин, не помню, но это что-то связано с нулем. Другой Здесь дилер, мудак Йор булщит, Попробовать стоит? Алло. Алло! Привет! А можешь, пожалуйста, домик продать, территорию? Где именно продать? А возле мэрии, которая находится? М -м -м. Не знаю Сколько предложишь за это? Ну, 1050 сойдет. сойдет, бегу Давай, бегу. я сейчас, даже не пришел. да. Так, Здорово. Я пришел. Давай. Лицом к стене. Сейчас ударю. Ну ладно, можно и так, а, ну, ладно, да. можно я, потому что я не увидел у него это процес. За что, что арестовывается? Ну, Все, и... ну давай, я а? деньги мне. Давай, давай, давай, давай, давай, давай сейчас, вы пожалуйста. Вы сейчас. Давай я, я думаю, вы. 50 тысяч, как и обещал. Я не вру. Все, держи, спасибо. Ай, вот это класс. Спасибо, до свидания. На, блин. Я подожду, когда ПП закончится, у меня тут остается 3. Да, без проблем. <клёх> ну, в общем-то, с этого момента я начинаю делать свой умный дом. Точнее, он уже готов, поскольку прошлая запись была не особо удачной, но дубликат я сохранил. Теперь пройдемся по некоторым преимуществам этой модели умного дома над предыдущей, которая была в первом и втором видео. Первая версия умного дома у нас базируется на колонне, которая сначала работала хорошо и никто не подозревал, что тут будет происходить, а потом со временем она стала привлекать все больше и больше внимания. Теперь же у нас имеется целый коридор для создания умного дома. Каждую из стен этого коридора вы можете заминировать на выбор. Можете, конечно, взять две, но это уже как захотите. А в чем отличие? В любом случае везде стоят бомбы, а отличие в том, то, что первая версия у нас была, так скажем, предметом интерьера. И тебе сразу бросалось в глаза вот эта пресловутая колонна, и ты знал, что от нее ожидать. Здесь же ты заходишь в помещение и видишь просто уменьшенную по площади такую же территорию, магазина или чего-то еще, что вы захотите открыть. Ну да ладно, с третьей ревизией умного дома мы разобрались, а теперь хочу вас предупредить. Когда я снимаю такое видео, я не преследую цель на взрывать как можно больше людей без особых на то причин. Уверяю вас, мне можно доверить взрывоопасное оружие, и оно не взорвется по моей воле просто так. Но если вы не заметили, я захожу на такие видосики поиграть за оружейника посидеть, почилить у себя на типа базе, которая отстроена в виде квартиры и попродавать оружие или что-либо еще. Я даже ломбард открыл, где я перекупаю манипринтеры, принтеры, еду, оружие, а потом продаю это в три дорого. Поэтому давайте начнем видосик с мирной ноты. Поехали. Алло. Алло. А вы можете мне продать а э, дверцы э, на витринах возле Мэрии? Я стою сейчас магазинчик возле Мэрии. А, возле моря? Да, сейчас, секундочку, простите, возможно, я... Не... Благодарю. Понялся. по игроки стали вежливыми. Это что-то новое. Так, ладно. А камеру я могу поставить, чтобы она вообще не ломалась, наверное. Но я надеюсь, что она не сломается. Зачем ты дверь мне взломал? Че, ёбнулся совсем? Взломал мне дверь и вышел потом просто спокойно. Пиздец. Дарк РП Фауна. Мэр, мне нужна лицензия. На ну, что? На бизнес и ношение оружия. Только наручников. стой, только наручников. Надо заходить. Надо да, да заходи блядь, берите, берите я тут. Собаку. Берите собаку. Берите Бери собаку, наручники да? с ней, что ты делаешь? Ты молча мне заголосил, я ебанусь. Подожди, мэр. Что, подожди, лицензию дай мне, я пойду. Бери с меня наручники. Ну вот, ну вот он, сможете лицензию дать. А так у меня не сможет бляд, лицензию дать, серьезно. Открыт ломбард возле мэрии и всех, кроме ГУС. Что тут происходит? Почему тут взрывы были? Не знаю, вам, видать, показалось. Показалось, видимо. Нет, тут не было взрывов, вы уверены? Не было. Если бы они были, у меня бы все взрывы. А, хорошо, все, я воздух. понял. Воздух. воздух, давайте. Блин, прикольно, прикольно, прикольно. Можно вот да, сыграть на да, вот, сейчас ты ко мне. Давай, Смотри. давай. Смотри, у тебя нарушение правил сервера. Какие? Нельзя делать умный дом. Умный дом нельзя делать. Почитай. В смысле? Это это как? Умный дом нельзя делать, нельзя. Я вчера сам делал умный дом, мне чуть жопу не порвали. А правило это какое-то хоть скажешь? сейчас точно себе, блять. Блин, не помню, но это что-то связано с НОЗРП и еще что-то там. Блин, не помню, но это связано с тем-то и с тем-то правилом. Дальше думай сам. Кстати, так охуенно эти правила на сервакен, на котором он отменит, знает не только этот игрок, но и также высший состав. За всех говорить не буду, просто, ребят, привет. Как их, смотри, плюс сламки нельзя ставить, чтобы их нельзя было разминировать. Как разминировать сленки безопасно без взрыва? Ну Но ты мне правило Это нельзя разминировать у тебя. У тебя их вообще никак не, разми... не разминировать. Ну а как ты что их разминируешь есть? без взрыва да. вообще? В Грисмоде это не реализовано. А кто, пожалуй? Я тоже этой камеры не особо. Видно, ну другой меня спросил. Да. Это, это который Фея? Да, а, а он мне рассказывал, что а, его я запретили, типа, хуя я себе. Я не видел в правилах, что это запрещение. Ну, я тоже не видел, так Но что я пусть гуляет. клэма могу у тебя умный дом, их Их не видно. Смотри, ее не видно первое, второе, я туда уволю. Я дом. Ты пришел ферма. просто спамить какую-то мне хуйню и не слушай ты меня, тогда ты можешь лететь там отсюда. Там там Это не сам. Одну Бьют пиццу, но за 1000 долларов. Доллар. Давай пойму, за 800 э, поштучно, я две штуки у тебя возьму. О, давай. давай. А, а у тебя вообще только две есть, да? Или а больше. Могу. Больше есть. сколько? Вам хватит пяти штук. Давай за четыре Давай, это. Куда-то проходить или прям здесь? Кидай, кидай сюда. Спасибо. Спасибо. Были переданы. Там вам еще что нибудь принесу. Ну потом найду. продается оружие ну да какое нужно револьвер, пожалуйста. револьвер поштучно тебе чтоб <свят> ты умер 7000 <свят> Давай, я дарю. До О, я могу полочку сделать, чтобы могли типа вызывать. Ой, ну давайте попробуем ВРП. <звы> У меня тут написано, вызывать продавца по телефону. Ну вот интересно, кто сейчас залетит туда-да. админа Бус, а хули мне еще делать? Если админам тут весело ломать просто, мешать записи видео, не надо в окно пробовать запрыгнуть, залезть неадекватные? я ебало, сейчас выйду набьет. Встаньте лицом к стене. Какое пиво? Это не магазин пива. Он повредил мою витрину, арестовываю. Вы только его. что ударили витрину. Да. Арестовывайте Это его. Повредил витрину. Ох, осталось, Давай, его. Да. Это все. Если кто-то спросит, зачем вам камера вообще нужна? Камера распознает лица людей, эмоции. И судя по этому, как раз таки уже вся система с этим блоком питания. Ну, вот он так у меня, например, выглядит. Ничего лучше я не нашел. Вот крутилки какие-то, кнопочки, мониторчик небольшой. Этого достаточно. Да, вот. А, И да, все это вместе работает. Камера, блок, а также э, здрасте, вон километр. там. Да, Возьму за 4000 тысячи. Сколько возьмете? Ну, за 4000. О, давайте, согласен. Давайте. Все, все... Банка с чаем. Прикольно. А вот в этом фрагменте, ребята, админ решил повеселиться и полетать по минам, зная, что здесь происходит. Блять, господи, ну когда это при прекратится? Нахуя они летают вот так? Админ летает кто еще? Я министр образования, готов вам, короче, подать маники ванники. Так Только вы должны будете рекламе написать, то все с поддержкой не А вас замбуют, вас замбуют. Ой, ладно, прям. Открыл дверь, открыл дверь, вас открыл дверь. Хорошо, Раз, хорошо, хорошо. Я открыл, заходи. А, ты тут висишь, пиздец. Ну оставайся. А теперь, ребята, извиняюсь, это займет не так много времени, но я думаю, вы обязаны это увидеть. Вот эта часть видоса не будет сопровождаться звуками из игры, потому что вот эта запись у меня полетела, об этом я писал в телеге. Что здесь происходит? Это моя первая попытка записать умный дом в виде коридора, а не в виде тумбы. Как вы могли заметить, людей возле магазина собралось очень и очень много. Некоторые из них бандиты, некоторые из них даже администраторы, и о них как раз таки пойдет речь. Дело в том, что я как раз таки уже заминировал стены, но ничего я конкретно не делал для того, чтобы они взрывались по КД. Это делали администраторы... Им было от этого весело Да, ребят, вы не ослышались Животное, которое прошло набор на администратора Веселится тем, то, что Эрдеймит сервак Пусть не своими руками, но косвенно наборный обратите внимание на этот никнейм и теперь мы переходим к следующему кадру вот я стою наготове в спектайте, и вуаля он летит и взрывает умный дом почему я решил что он делает это нарочно первое он это делает не первый раз второе он после каждого такого пролета наблюдает за реакцией игроков что будет дальше если что ублюдок получил два варна а также почти суточный бан в этом фрагменте я уже пытаюсь продать какому-то человеку оружие но этого мне не дает сделать уже другой администратор донатный теперь в Дайте все внимание на него. Он не стоит в АФК, он наблюдает за ситуацией и ждет, когда я начну отвлекаться на какую-то якобы РПшку. Но я сделал куда умнее. Я зажал войск чат начал разговаривать и тут же включил спиктейт. Уже второй год я придумываю лучшие байты на дебилов и никто еще меня не переплюнул. И в этот раз тоже. Самое забавное это то, что наборный ебанат умудрялся у меня просить демку на жалобе, что мол якобы это точно он так вот делал, залетал в мины и улетал сразу. На демке у меня записано всего 1-2 раза, как наборный администратор успевает взорвать мины и улететь. Остальные случаи будут с донатным. Но прикол в том, то, что я не сразу начал включать спектейт и следить за ними. До спектейта это случалось около 7 или же 10 раз. Онлайн админов составлял около 6-5 человек. Но не может человек несколько раз подряд совершать одну и ту же ошибку, ненарочно задевая мины. Просто первые несколько раз я списывал это на случайность. Ну, я, конечно, все понимаю, да, досадно, ты построил, опять кто-то пролетел, взорвал, но бывает и такое. Потом мне стало интересно, почему через 10 секунд после того, как я ставлю мины, их кто-то взрывает, и всегда в этот момент кто-то находится дома. Задачу осветить, какие конченые бывают на наборке гамбита, я перевыполнил, теперь мы продолжаем видос, еще раз извиняюсь, что эта часть была без звуков из игры. Митинг против мэра у мэрии. Ребят, вместо того, чтобы митинговать, покупайте у меня манипринтеры. У меня хватит их на всех, давайте. Давай мне пять тысяч, и я тебе маник придам. Пять тысяч, ну, дороговато. Давай за три. Ну, там. А ты что там, маник, четыре тысячи стоят? Пять тысяч, и ты там. А нахрена мне у тебя за пять тысяч брать, если я могу сам заказать за четыре? А? Ага, блядь. Давай-давай банку, давай давай давай Не-не-не. 2 500. Да хули дорого. Ты видишь, называется как заведение. Ломбард. Ломбард не наебёшь. Давай 3 тысяча, она 2500. 2 500. 2 500. 2 500 продано. 2 800. 2 500 продано. Ломбард-криминал сосет. приветствует всех своих новых посетителей. Поэтому я жду каждого. Мы рады всем, кроме госсотрудников. Всего доброго. А я чем вам не гост сотрудник. Ну вот именно, что мы рады всем, кроме госов. Всего доброго. Я жду товар. Ну давай, деньги. Ты меня... Но я дам деньги, как только увижу товар Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. В очередь, в очередь. Так вы очередь заслоняете, уйдите с магазина там. Давай, давай товар. Ой, <звук> безумный. <звук> <звук> Жалко, что так сбоку, как с вот Так, хоп, так подожди, давай, давай, давай, угу. давай. А, 2500 точно. Я бил, это, а он забрал. Теперь надо ебнуть. В очередь, в очередь. В очередь, в очередь. Заходи, ну, на, на звое. А, злой очка расстроена. А можно... Ребят, Алё, у У кого телефон? Стоять, не себе, оружие, чуть, чуть, чуть. А, вижу оружие. А ты там позади убери оружие, сейчас никто не вертитесь, чтобы ничего не произошло интересного. Давайте, ребята, по-тихому. Вы, вы, вы можете? Давайте ему нам дверь откройте, мы у вас проверим и все. А там а, просто позади тебя еще человек стоит. Я не хочу, чтобы перестрелка была какая-то, поэтому все уберите оружие. Люди, ты ушел, она нам стоит будешь или что? Ебать. Ты не в том положении, чтобы нам ставить условия. Давай, открывай двери. Бля, ну сейчас, сейчас. Мне просто до кнопки туда дойти надо. До кнопки, бля, ты на месте. Ну вот а именно что кнопка чёрный. там в коридоре. А, да? Да. Почти, если что, я тебя ёбну. Если ты не откроешь дверь, мы тебя ебашим. Хорошо. От тебя. Хорошо, хорошо. Я немного прошляпил тот момент, когда ФБИ начало сотрудничать вместе с бандитами. Все, давай. Отойди, отведи. От, отойди, лучше. Оттуда, оттуда, Блять, я оттуда, от от... отойдь, <смех> да, ну. <смех> Я не понимаю, куда мы можем да, Я здесь уже пережил. Сейчас, <смех> ребят, Блять, надо зарядить бомб на... Еще Уди, уди, уди. Мы проверяем на нелегаловую, мы проверяем это, гребят, мой подчинён. люди добрые грабят. Мы... Бля, пиздец. Зареальный магазин на... грабят. Я офицер, я а, Смотри, почему, когда я тебя угрожал оружием, <свистит> типа, открыл двери, ты не подчинился в В смысле, я уже подошёл к двери, но она взорвалась. Взорвалась? А, типа, это не твоя мина, Да. Не, умный дом работает. Ну, ты ответь просто, это клеймина или нет? Ладно, я просто подумал что -то. Кто. На что тебе ответить? Я тебе говорю, это умный дом сработал. Кто, кто сработал? Умный дом. Умный дом. Умный дом. Умный дом? Да. Не, давай без рамка тебе. Почему ты не починил своему древо? В смысле, я не устраиваю то, что ты умер во время типа рейда? Ну, я тебе сказал то, что ты открываешь двери. Иначе я тебя убиваю. Ну, я пошел, пошел открывать дверь, сказал, все взорвалось. Двери? Ну, бля, то есть ты хочешь сказать, это не специально было, да? Нет, умный дом так рассчитал, то что вы враги. Умный дом. Короче, адмир, решай. Давай, это это а какое тут вообще должно было быть нарушение, по его мнению? Ведь умный дом изначально планировался как искусственный интеллект, который за тебя принимает какие-то решения. Какая ситуация для владельца может считаться опасной, а какая нет, кто для владельца является врагом или же союзником, все это по факту делает умный дом. Я еще в первом выпуске говорил, что мы, конечно же, сами всегда включаем и выключаем ФДшки, чтобы спровоцировать взрыв. Но поскольку мы это обыгрываем через ми, то это уже делаем не мы, а умный дом, который настроили через ми отыгровку поподробнее о ней есть сейчас расскажу на экранах у вас две необходимые команды чтобы к вам никто не подкопался поскольку умный дом у нас работает вместе с камерой которая сканирует территорию на предмет каких-то опасностей или же просто опасных ситуаций или же людей которые настроены к вам враждебно сначала нам нужно поставить камеру в такое место чтобы она охватывала всю территорию в котором проводится режим оборона затем этой команды или же похожей на нее привязать ее к системе умного дома на жалобе вас спросят, зачем тебе камера? Камера как раз таки отвечает за сканирование территории, а также поведение людей, которые на ней находятся. После того, как вы поставили камеру, вы можете установить режим оборона, который как раз таки уже начинает сканировать территорию на предмет агрессии по отношению к владельцу, а также к его дому. За агрессию можно воспринимать покушение на владельца дома, угрозу оружием владельцу дома, а также попытку в наглую зарейдить самого владельца дома, взломав его кейпады. Но ситуация немного меняется, если меня рейдят гос Сначала я, конечно, пытаюсь с ними выйти на диалог, узнать, что им нужно конкретно от моего дома и, возможно, мирно договориться без стрельбы, выбиваний дверей и всего прочего. Если же госы просто в тупую вас игнорят и стоят с в дверях, ожидая одобрения ордера, то вы можете включать умный дом. Смысл решение тут не будет. Или из-за того, что это личность, то есть это любая отмазка, если ты зафейлился, то что какая-то там медийная личность и не будет нарушения. Слушай, Владус, у тебя ну, через ми все отыграно, переведено все в охрану, а Вот это все. Ну да, да. Я даже блок настроил, Час. ты понимаешь, я даже сделал проб блока Скинь, вот этого. Все то, что он скидывал через ми. Ты говоришь, а сам ты самый давно? Почему каждый ебанат, который попадается у меня в роликах, пытается меня упрекнуть за знание правил? Ну типа даже не каждый, а может быть каждый второй, третий челик пытается со мной посоревноваться в знании правил сервака, на котором я играю в конкретный момент. Сука, я че тест на знание правил этого сервака сдаю, когда записываю видео или что? Причем я бегаю по сервакам самым разным, самым разным сводом правил, как адекватным, так и не совсем. А эти челики в большинстве своем просто дрочат один и тот же сервак с одним и тем же сводом правил. В то время как я бегаю по абсолютно разным сервакам, у которых разные правила, разные сроки наказания и разные трактовки. И даже при таком раскладе, когда, казалось бы, мне было бы очень легко запутаться среди правил одного сервака, перепутать их с другими, все равно в итоге оказывается так, что я лучше разбираюсь в правилах. Наверное, потому что я все-таки умею читать то, что написано в правилах, и вместо жопы думать головой. Ладно, все это пиздешь, на самом деле я остаюсь прав только потому, что у меня YouTube-канал, а также правила, которые из-за YouTube-канала переписываются под меня без ведома создатели так, как удобно мне. Микробандиты, которые утверждали это на постоянке около полугода, а то и больше, наконец-то услышали это от меня. Теперь идем дальше разваливать кабины. Когда поставил? Он стоял так минут 10 точно, может 20. Одни... Типа никто Одни... не заходил. Что ты хочешь? Подвинь меня за утра не работает текстура. Что ты за правило там что рассказываешь? Такое? Давай. Что такое? Ну ты мне говоришь, что-то там я в, в роликах я говорю за правило. Ну давай, продолжай. Ну, я тебе гружал оружием. открой двери. Ну, вот, я пошел открывать умный чел. дом, подумал, что это враг, дом, и все. Человек, ты, ты пошел открывать двери, ты специально нажал на сленку, ты еще и кидал сленки во время того, как ты открывал двери. И ты хочешь сказать, то, что ты... Это не специально сделало, а это сделал какой-то умный дом или что? Я не кидал слымки. Я тебе могу яблоки и сказать, и извини, блядь, это младший брат сделал или что, блядь. Так это умный дом сделал. Не кидал сламки. Я вообще-то не кидал сламки, я себе бонг заряжал, что я хотел напалиться. На ну, этот тип, конечно. Ну я думал, ты одобришь, судя по нику. Все, вот привязка опять работает. Ну, привязку камеры к системе и также режим обороны. А тут открыто. Да где нахуй сюда, дебил, блин? Съебался. Давай, давай. Ебать! Ой, да на тебе, шоп ты потух. Я первым стоял в очереди. Съеби. Он такой держит, мужик не держи, пожалуйста. Так что Это что вы хотите? Уйди. Уйди, я первый сел, <связь> <У -ку. связь> не по <связь> Что вы хотите? Продать манипринтеры? Просто у меня свободных О, мест зададёшь, под манипринтеры осталось только два места и все. Остальные семь мест заняты. Ты долго ставить будешь, дебил, бля? Вот, получается. А, АК-47. Ящик или по А, понял. Сейчас ящик посмотрим. 45 тысяч с вас стоит терпит, блин. Я жду 45 тысяч и тогда выдаю вам ваш ящик. Все, вы забрали, да? Всего доброго. Пиздец, какая полоумная обезьяна. Ребят, обращайте внимание сейчас на задний план, прямо возле входа в мой магазин. Вот это чучело на заднем плане, которое мне еще на жалобе минуты две назад говорило о том, что вот, ты в роликах всех топишь и заправил каких-то из самых нарушаешь. Внимание, что он делает сейчас. Он сначала достает проб, пытаясь засунуть его под умный дом, чтобы там спровоцировать как раз-таки уже взрыв, и потом по-быстрому зайти, и чтобы ему ничего не препятствовало. Но поскольку природа его обделила мозгами и прямыми руками, он он решил уже сделать по-другому, теперь уже засунуть камеру, и чтобы точно наверняка взорвать мины, он решил посмотреть, где эти мины находятся. Здравствуйте. Я принес вот такой вот компьютер. Вот. Вам можно будет показать его начинку, чтобы определить цену? Это то, что ты камеру сквозь троп съешь. Да не, ничего, нет, ничего не случилось. Собачка. Вот ну ты, конечно, больная девушка. Пока, можете выйти с магазина. Подпоже я приму. <рисуем> да ты... Хорошо. Да-да-да-да-да. да Он да, отключился. Да. <Two> Хоть фу офицер. на вас мусор. Мусор, мусор, мусор, мусор, мусор. Ответ бля. Не слышал. Эй, офицер, офицер. Хотите. Вот держите денег, не трошки. Офицер, возьмите 15. Здесь, тысяч, что это такое? Провокация госсотрудника. Хорошо, кто тебя провоцировал, давайте сейчас я всех сюда тпну, кто был провокатором, так сказать. Тп к себе. Кук. Не, нет. А, Зачем ты меня тпишь? Зачем ты меня тпишь к себе без предупреждения? Кайф. Его, его, откинь потом за АА. У меня без предупреждения тп и У тебя нарушение. Сейчас по, по, подожди, по, подожди, ха. «Мамаев, депнись какая срочно, он говорит, и меня депнись себе, Маев». Да, зачем Потому сейчас ты депнись? У тебя нарушение, а сейчас а бан. выдадим. Подожди, стой. В чём у чем нарушение? Рпроцесс... В чем я нарушение? У тебя РП процесс был, или я хочу у тебя уточнить? В чем Если нарушение? Был, да, был. Ты с Катаной бегал просто Данный так, туда-сюда. Да, наиболее Ты человек что у тебя нарушено правило провокации. Ну, видишь, ему все равно Нет, какая Нет, не пытался Ну, ты бегал, кричал, мусора сосать. Ну, кто такие мусора? Бегаешь с Катаной туда-сюда. орешку какую-то херню в а Ну, тебе смешно. И не показывай демку. Пок показывай Слушай, ну ты можешь ответить, было ли такое или нет? Его больше нет. Я не признаю... Его лучше нет. Типа, не, было, не было такого, что ты... Подожди секундочку, пожалуйста. Не было такого, что ты кого-то оскорблял из полицейских, правильно? Это ну или всячески бел. От кого я там бегал? Он вообще, Оскорблял полицейских был, там, даже если, был, если был... Был... Я не, не помню, оскорблял я кого-то. Вот его Уход я... от ответа. Не могу, была, можешь, не... сказала, ему... Мне... Мне кажется, я... это было не больше. Ухот от Если он убегал от ментов, и вслед кричал, типа оскорблял их, это не будет сферы Если он бегал с катаной просто и провоцировал их, оскорбляю, тут есть ну, я еще раз одинаковое. сейчас дам, так, да, так, в общем, ты говоришь, не было тебя. такого, да? Садись. Не признаешь, да, говоришь? Я, я, я, я, я. Говоришь. Ну, ты а к чему это перековеркивание какое-то, типа, не знаю, попытка сойти за умного? Я ж вовсе не так разговариваю. XD. Это максимум за что да то нашел уцепиться? уцеплился. Диагноз следующий, мерзкая гамбит-фауна в донатном ее представлении. Ну прямо фу таким быть, с тобой же адекватно общается как администратор, так и игрок, который на тебя пожаловался. У тебя просто спрашивают, было ли такое, и ты начинаешь увиливать, говоря, что ты не помнишь, хотя это было всего лишь 10 минут назад на полупустом серваке в 3 часа ночи, где у тебя точно не может быть кучу рп-ситуаций, в которых ты запутался и забыл какую-то из них. Ну серьезно, хватит уже быть ублюдками типа вот этого вот и портить игру другим людям. Будем своим присутствием. Блин, ну в логопеду запиши, не, не знаю. Не здесь пропы, ты меня плохо слышишь? Бля, убери его уже нахуй отсюда, но ну, что это за пиздец он ходит тут пропал? Это он как внизу. раз на тебя жрал бутину. Э -э -э, ты чё материшься, чё материшься? Имею право, а у тебя что, не получается так делать? Так слушайте, а куда он бежит-то? Еще Чек раз убежишь, дэмпу. я тебе вопрос задаю. Вопрос тебе задаю. Было такое, уфриж. нет? Хорошо. Будешь на фрижин, а, я, во-первых, не убегал. Ну, хорошо. Да, не убегал. Дело дальше. Возможно, мне показалось, я не отрицаю, но... Нет, по моему мнению, ты только что взял кота, но и убежал. так что, было такое, нет? Ответ, дай. У меня пока просто демка обрабатывается. У меня демка обрабатывается. Ты скажи, просто было такое, нет, чтобы мы времени тратили. Я... Не. Помню. А почему ты где этот ответ что, или не помни то, что было несколько что минут разаться. назад. 31.1. 31 мусор, мусор, а на демке я есть покажу. то, что он провоцирует госсотрудника, и также у него 31.1. Скинь свой дискорд, я посмотрю демку он поплакал уже держи, тут, держи, держи. в этот, вот я висел а че кто плачет, да. ты Если что вроде бы ноешь о том, чтобы тебя расфризили ты бегаешь по админзоне неадекватных плач, плач я последнее предупреждение, чё что ты еще скажешь? Что в садик иди в садик? А О бегать. чем мне в садик эти? что я там забыл? Ну, я не расскажешь, саду? почему да. мне в садик именно надо идти? Еще не знаю. Еще раз такое сделаешь, я тебе дам, как за оскорбление. Нельзя упрекать людей, потому что, что, что они шепеляют. Или карта. А смысл? А Он всю жалобу это делает, а это раз запрещено? А запрещено? Запрещено, это, это, это может поломать психику человека. Так, так слушай, а зачем ты его посылал на три веселых гугла? 27.5 плюс 3 часа бана, вот, 27.5 у него уже есть и в РП, и в Нон РП он этим занимается Плюс еще 31.1 и Нон РП Мне похуй на... А, ну так все, о чем это рассусоливаем? Я просто Так, итоге, а за что меня банят-то? А тебе ну, какая тебе разница, сказали, ты тебе ж похуй на бан Ну мне пофиг, но мне интересно Пофиг? Что давайте О, давайте так перемачь. ты не можешь материться давайте. Потому что давайте у тебя затыльно. дома кто-то, да? Ругнешься, то тебе сразу Хлебала разобьют, придут сковородкой Или Под чем? Затыль. Или чем тебя бьют дома? Да нет, я такой, да. нет, Не, ну да давай, нет, ты, ты просто да, очень наружу. воспитанный да и ты, дурочка, да, ну, да. Поплачь, да, скури, да, да. Да, да, что еще плачь, расскажешь, плачь, да. что еще плачь, расскажешь? Плачь, давай, как из под юбки выберешься поговорим. Плачь, я разговариваю умею в отличие от животных плачь. вроде Завтра тебя. Пизды, да да кому-то там блядь дашь пизды господи. А еще получаешь муд А дополнительный бан еще за. Нет, там три часа получается. Он все равно поспит и у него уже этот мут пройдет. Ебало, разобьешь Да господи, разобьешь. Так че мы разобьешь? вот этого болванчика мы как баним уже, да? Я могу его забанить. Мне единственное, что сдерживает, это то, что там пункт надо или название правила нарушения писать. А, можешь написать название лучше. Ну че, как дела у тебя? А, Чё последние слова какие будут? А, точно, мы ж тебя хуями рот заткнули, извини. Я помню, что надо от лица того, кто разбирает банить, а не от своего. Конечно. Да, напиши. Практически с и, -и, -и, и Стоило мне просто с ним чуть, -чуть поговорить. А почему ну, просто есть. Да, есть в принципе. А теперь в админзоне начинается сущий камшар. Нет, я не оговорился, потому что это реальный пиздец. Ребята, я решил оставить это напоследок, чтобы вы как следует этим насладились. Короче, мы забанили этого выродка, который не умеет нормально разговаривать. И теперь я вспомнил про другого идиота, который решил просто так побегать попровоцировать полицию без причины. Он думает, что это весело, а я так не думаю. Ну и, конечно же, я решил перед тем, как тэпнуть, узнать, есть ли у него РП-процесс. По за ним я понял, то, что там никакого РП-процесса не было, ведь он бегает один, только недавно умер какой-то его друг, и он просто бегает по карте, прыгает с катана или с чем-то еще. И да, я вообще не пошутил, подобного плана ебанаты на гамбите реально топят за то, что у меня там был какой-то РП-процесс. На самом деле они бегают, блядь, с катаной по городу, просто молча, либо какую-то хуйню скрикивая в войс-чат, как, этот челик делал ранее. А, кроме как... 247, а ну подожди сейчас я, я сам почекаю за ним не тэпо его да, да, да. сразу тоже сам не тэпо потому что можешь получить да, да, да, да, конечно и yep. yep. yep. сейчас это побырику разберусь с одним человеком, секунду Пока замучаюсь. здорово Вот ты хоть спросил, можно? Здорово. Ну, др... ты хоть бы спросила это. Как? Почему? Да блин, что-то тупанула А что у тебя rp процесс был? Да. Но это сразу плюс обман или же ввод в заблуждение, как тут? У меня был rp процесс. А что там важно? С... Сильно, сильно. Да. А? Сильно важно. Да. Да. Что было? Полицейского ты провоцировал. А именно провокация. А, да, кейс, признаю. Емика. Можешь варну вот этому человеку дать? Мне за что? Без разрешения тапать? А у тебя не было РП процесса. У тебя тогда ВВЗ будет. Без разрешения можно тепать. Я посмотрел, у него процесс. не было РП-процесса, он тебя нагло обманывает, он просто бегал на катане, прыгал. прям после того, как его дружок умер. А ты мне лечишь за РП-процесс. <плес> плюс ВВЗ, у меня катаны нету. Ну, а с чем ты бегал-прыгал? Меня вообще не идет У тебя, главное, не был РП-процесс, ты просто бегал-прыгал. <плес> <плес> и все. Обман. <плес> всё, подменяйся на РП. Я тебе дам 13 а, часов, 10 давай. От до, а, а, до час. Почему? Ну... Ты обманул меня, доверился тебе то, что ты говоришь, что у тебя был РП-процесс. А ты меня обманул и захотел, чтобы мне Варн дали. Какое к тебе нормальное отношение и небольшой бан. Никакого. А в чем возбуждение? Ну, то, что я сказал, то, что у меня был РП-процесса, он, видимо, за мной наблюдал. А, сейчас сказал, что я забаню. В этом не будет в этом заблуждение. В смысле? А что это, чем это будет? А возбуждение это, то есть, будет, если ну, это повлияет очень на ход жалобы. На ход жалобы это повлияло? Но, слушай, это повлияло на то, что он сейчас пошел рассказывать, мол, я его без предупреждения какого-то во время РП-процесса тэпнул а, смотри, Ты мне сейчас выдал просто варн ни за что, и что? он тебя обманул Что не выдал? Ну, так вот именно, потому что я вовремя сказал, что он обманывает а, Так и говорю, я ему я его исправил, в принципе, человек также не знает, может, что такое РП-процесс, так же включай, можно Человек не знает, что а, вот такое РП-процесс, да? Да, верно ну, человек, не все знают же правила. <связать> <связать> Блять, как он его выгораживает, это просто пиздец. Ну, тысяча часов у Челика, ну, возможно, он не все правила знает. А я-то думал ошибочно, что прошлая жалоба для меня будет апогеем долбоебизма на Гамбите. Тут, оказывается, раздуплюлся, на жалобе челик еще покруче, чем вы видели раньше. Мы сначала сидим нормально, обсуждаем то, что вот он нарушил, а потом его будто резко вставило ссоре, он начинает мне гнать какую-то хуйню. Мол, Челик за тысячу часов не знает, что такое РП процесс, не до конца понимает, и за это Время он точно не выучил большинство правил этого сервака я предвижу что будет после этого ролика все то же самое что было после второй части умного дома админа который покрыл своего знакомого его не наказали ему ничего не сделали сказали что он все сделал правильно а у хомячков гамбита которые так люто меня ненавидят за мои видосы появится новый повод меня обсирать но тысяча часов на серваке он не знает что такое рп процесс правильно понимаю я говорю, вводом заблуждения это не будет, если человек не пожаловался, я это, ну, проверю Так он просто ко мне подошел и спросил, и я ему ответил То, что как ты услышал, это такое Что я услышал? Он мне говорит а о том, что у него был РП-процесс. Я за ним наблюдал, РП-процесса не было. Это не является вводом еще раз повторяюсь. Запрещено обманывать администрацию проекта. Он сказав если он напомнил, это... Нет, если прямое, прямое, а, ну, прямой обман был, то это является вводом Так нет, здесь нет обмана. Выдавать бан за ВВЗ допускается только в случае прямого обмана. Я руководствуюсь тем, что в правилах написано. Ты говоришь о том, что сейчас в правилах не предписано. Он, он прямо обманул себя. меня, сказав, что у него был РП-процесс. Я уже был готов э, на месте какого-нибудь другого админа его просто взять обратно тэпнуть и стоять перед ним на коленях и извиняться, лишь бы мне якобы Варн не прилетел, но у него не было никакого РП-процесса. Не обязательно. А администрация всегда права, если ну, и не так, что с администрацией, пусть он подождал бы на форум. А извиняться ты так, да? какой смысл? Ну так вот видишь, я ну, всегда а прав, я вот администрация всегда типа прав. И на ну, вот, видишь, я говорю о том, то, что у него ВВЗ, у меня на это все есть демка, я посмотрел, РП-процесса не сложно. было, но считай как хочешь, тут был ВВЗ. Он прямо обманул админа, говоря о том, то, что у него был РП-процесс. Уже нету тут возобуждения. Я говорю, если ты выдашь банк, то получишь за этого. Ты серьезно? Это серьезно. Ну, вот а тебе настолько делать нечего? А, не, а при чем-то делать нечего, ну, это слово с со состава. Ну... Но... И что? Что? Слово высшего состава. Ты этим словом сейчас пользуешься только в такой no. ситуации? Нет. Да. Ты сейчас раз... в этой ситуации я пользуешься говорю, что... словом там а. высшего состава какого-то. Нет нет, нет, нет, нет, Я говорю от себя, что это является ненарушением. Ну, тебе просто не хочется, бан. чтобы ему выдавали больше срок бана. Честно, сдался он мне. Ну так сдался он мне, зачем Скажи ты мне, тогда резко сейчас об этом говорит то, что там у тебя будет. Ну, вар. потому что мне нельзя игнорировать то, что ты делаешь. Но я действую, отталкиваясь от правил. Я прочитал правила вот заблуждения, и это прямо подходит под вот заблуждения. Или я не администрация проекта? Ну, ну пусть это так. Или я что-то еще не дочитал из правил, ты мне скажи. Ты же высший состав, там, слово высшего состава, о котором ты говоришь. Ну, дальше, чем-то еще слово высшего состава подкрепляется, кроме как самим высказыванием. Что? Повторяю. Ну, слово высшего Прошу. состава как-то еще подкрепляется, кроме как э, высказыванием. Это слово высшего состава, я тебя предупредил. В правилах а, это я как тебе об этом сказал, о том, что это не говорит обычная администрация, которой ты можешь поверить. Я говорю, что я высший состав, который, ну, думаю, лучше правила знает, чем обычный человек, обычная администрация. Да, но тем не менее, что, ты ну, говоря о том, что лучше, лучше знаешь ну, правила, ты не можешь мне нормально процитировать вот в заблуждение там, где я что-то не дочитал. Я же тебе сказал, что если будет прямой, прямой обман, то это будет вот там заблуждение. Ну так это и был прямой обман, а, или это не обман? по кругу, по кругу нет, нет. Это не обман был. А что это было? Ну точно не обман. А что это тогда было? Но, но раз ты правила лучше знаешь, ты должен знать еще, что это было. Я говорю, не банк просто дай ему, точнее, обман. Ну, а, то, то есть ты не можешь сказать, обман, что значит, это было, по-твоему. Я говорю, это не является водом-злушкой. А чем это является? Точно не. Ну, то есть, когда тебе чел откровенно пиздит, это не является обманом, да? И моего обмана там не было. А какой там был обман? Я говорю, мы идем по кругу, мы идем по кругу. Нет смысла а Но потому что ты не можешь и правилами что? подкрепить то, что ты говоришь. Ты пользуешься тем, то, что ты просто выше состав, и я тебе дам варность, ты его забанишь ты за то, что он нарушил. И мне это также повторил третий раз. Какой смысл сказать, Но Ну, смысл это... в том, то, что ты значит, кроме это... этого ничего не можешь выдать ну, Я сказал, что это не является прямым обманом, это повторил тебе четвертый раз. А чем это является? А, ну, что что ты правила человек лучше человек знаешь, ты мне скажешь, что чем это является. Смотри, также это человек не может знать правила. Что такое Вот ну, точнее, что такое Вообще нереально, тысяча часов на серваке, невозможно хотя бы немного не выучить правила это и в правилах не написано, понимаешь? Это пиздец, ребята, возможно, вы нихуя не понимаете из того, что тут происходит, а возможно, кто-то и понимает. Но я все-таки не зря учился на переводчика, и поэтому я вам с этим помогу. В переводе с составного языка он говорит, случаи возможного обмана, которые описаны в правиле 31, 1, 2, 3 подпункты, полная хуйня. Я могу их редачить тогда, когда мне захочется, но если что, я тебе скажу, что это не прописано в правилах, если ты сделаешь что-то против моего слова, то я выдам тебе варн потому что я высший состав и я могу так делать устроился пацан на кураторке нормально знает чем заниматься молодец даже человек у которого 2 часов э, на сервере mm -hmm. он все равно не знает некоторые правила понимает. хорошо а где написано о том то что вот э, можно выдумывать правила если они не прописаны Нигде. Ну, no, так, а зачем говорить о том-то, что вот что-то не, не прописано в правилах? Я же действую только отталкиваясь от этого. А от, -то от от... -то ты того? только что сказал там, что-то не прописано в правилах, может быть. Или ты уже я путаешься. Я не говорил. В смысле, не ты говорил. Это -то немножечко того. Не, не. Люди могут считать все, что угодно за РП. РП-пробежка, ну серьезно. Это не является водом заблуждения. Нет. А что он делает тогда? По-твоему говоря, Человек что у него РП-процесс? Я не знаю об этом, что такое РП-процесс, и все. А, не знает об этом за 1000 часов игры на сервайке? Блин, ну смотри, давай я тебе приведу пример. Если человек стоит слушает радио, он админу потом говорит, у меня рп не тэпай, но админ его может так как это не такое уж рп, которая обламывает как-то его суть. Взаимодействия с людьми там никакого нету. То есть, тоже строительство это не является рп-процессом, также. Ну и Ну это как пример, что человек думает, что это рп-процесс по покажи мне хоть одного чела, который просто застраивая себя какую-то халабуду, будет считать это очень важным для себя рп процессом, прервав который, он просто уйдет в депрессия жесткий. Этот же чел сейчас мне говорил про то, что у него был рп процесс, говорит, неважно какой. Когда я начал задавать ему вопрос, типа какой там был рп процесс, может быть я тебя тэпну, может там друзья ждут. Он говорит, нет, нет, нет, там уже не важно, какой был рп процесс. И он тут же бежит к тебе, говорит, типа выдай мне, типа чтоб ты мне выдал варн. дайте ему бандзефир рп, вода нет. Ну, в смысле, он тебе сейчас пытался тебе сказать, сказать о том, что вот я его тэпнул, несмотря на то, что у него там был РП-процесс, нет. Он не может это никак доказать, он врет откровенно. У меня есть на все это демка опровержение Извиняюсь, но а почему, если ты говорил ранее, что ты убедился, что у него нет РП-процесса, а потом ты у него спрашиваешь, может тебе какой-то РП-процесс есть? Можете обратно, то там друзья ждут? Ну, так, этого, но и... мне интересно, что он будет делать Он в итоге решил показать себя таким человеком, который он есть на самом деле Он пиздануть решил мне. О том, то, что у него был якобы РП-процесс Он подумал, что сейчас очень удобный момент начать взять пиздеть, но нет Ну, смотри, тебе руководящий состав сказал Если ты выдашь наказание за возобуждение, ты... Получишь... Ну, я-то я понял, что его просто кроют и все. Нет, мы его не кроем А что вы делаете? Ну, тебе ранее говорили, то, что... Запрещено игнорировать нарушения администраторов. Ну, только я сейчас стал. Если он это Слушайте, ну, может быть... Может быть, ввести будут... какой-то подпункт правила. Потому что... Но прямой Но... Возможно, выбора, надо крючок, просто переработать правила и запретить админам на вышке выдумывать какие-то свои недоговорки касаемо того, что является обманом, а что нет. Типа, ты челу говоришь, что вот в правилах прописано, что вот прямой обман запрещен, но тебе говорит, это не является обманом. Ты у него спрашиваешь, что является обманом. Он говорит: это не обман. А что это тогда такое? Ты у него спрашиваешь. Он тебе не может ответить, потому что все, нету аргументов. Из аргументов только то, что я выше состав, я дам тебе вар. Ну, знаешь. Достаточно тупая логика, если честно Я так могу просто на любой сервак пойти И, не знаю, сдать себе на кураторку Попросить внести такое правило то, что админ всегда прав Особенно высший состав И просто ходить, прикрывать всех, кому мне как раз таки нужно будет прикрыть Сейчас раз говорю, мы никого не прикрываем Ну... Сейчас уже нет, потому что до этого он активно этим занимался. Он не мог ответить на обычный поставленный мной вопрос, чем-то доявляется то, что он делал, если не обманом, пиздежом, ну Я вряд ли тоже уговорю. нет. А, люди за РП процесс могут все что угодно придумать, тоже прослушивание радио, тоже езду на машине, они будут считать как РП процесс. Но администратор вправе тэпнуть и вытащить из такого РП-процесса, потому что нет взаимодействия с людьми другими, понимаешь? Но, Но ты не хотя не бы немного понимаешь, почему он начал говорить про то, что у него есть РП-процесс, только тогда, когда я сказал, что вот я не знал, что у тебя есть РП-процесс. Правильно, чтобы, чтобы в конце чтобы разборок побежать вывести. к админу и попросить дать мне варн, и все, чтобы не так обидно было. Любой администратор обязан выполнять указания высшей администрации. Да не, это выполнил указания админа, которому, который правил нихуя не знает нормально и выдумывает сам сейчас на ходу. Но просто я могу один раз всего лишь сказать, потом в его отсутствии я буду за подобную хуйню выписывать максималку вывоза, и все не более. Ну, администраторов сам Я. Ну, не, как он пользуется, к примеру, правами высшей администрации, типа, вот, это указание высшей администрации, выдам тебе варн, так и я буду пользоваться своими правами. Я буду просто эти варны снимать спокойно и непринужденно. Не более. Ничего такого. Тебе дали предупреждение? Да. Предупреждай сколько хочешь. Я ему сейчас на час выдам, просто остальных я буду банить вот именно за ВВЗ при такой хуйне и все. А тебе желаю удачи. Сегодня тебе очень сильно повезло. Ну, в общем, как-то так у меня получилось сегодня поиграть на Гамбит РП. В этой серии мы переработали умный дом, и он реально теперь похож на дом, а не просто на какую-то умную колонну, которая находится в центре квартиры. Также с помощью умного дома мне удалось задетектить сразу двоих болванов на наборке, а также на донатные админки, которые систематически мешали строить умный дом, а также пытаться играть на серваке. После общения с куратором в последней части ролика, я вовсе не удивлен таким наборным администратором, которые просто так взрывают мины, чтобы помешать тебе поиграть на сервере. Вообще ни разу не удивлен. Один ебанат набрался на админку, чтобы по фану нарушать правила и делать это так, чтобы его вообще никто не мог спалить. Второй же, мало того, что он не знает правил сервака, который курирует, так еще умудряется выдумывать свои собственные, которые нигде никак не прописан. И все это вдумайтесь ради того, чтобы покрыть такого же богом обиженного еблана, как и первый администратор, которого мы разбирали, который по кд отлетает в баны за свои нарушения, который за тысячу часов на серваке так и не смог выучить ни одно правило, чтобы его не нарушать. У себя в телеге я сделал небольшой опрос, касаемо последней ситуации этого ролика. Является ли это все-таки обманом или хотя бы прямой попыткой обмануть администратора? Никого ни к чему не принуждаю, но если интересно, можете зайти по ссылке в телеграм и посмотреть результаты голосования, которое я провел, касаемо этой ситуации. Я же думаю, что не могут тысяча мух ошибаться, говоря, что говно это все-таки говно. Но да ладно, смысла мусолить это нету никакого абсолютно, потому что импакта эти ролики в админ состав вносят нулевой. Единственное, о чем это говорит, так это то, что там на это всем до пизды. Поэтому давайте переключим внимание, ведь у нас еще осталась куча игроков, которые не были наказаны, куча админов, которые не были проверены, и еще большая куча умных домов, которые не были застроены.